да понятно понятно всем, всем еще раз добрый день добрый сегодня день. мы с вами здесь собрались для того чтобы устроить коллективное заслушивание наших новых ароматов ноутс амальфи и рио вместе с парфюмерными стилистами и те кто в этом не принимал участие я сейчас вкратце расскажу как это все будет происходить и вначале мы сделаем небольшую такую разминку, разомнем наше полушарие творческое для того, чтобы войти в это состояние, а затем мы уже будем слушать ароматы. Значит, что нам нужно? Если вдруг кто-то там не приготовил, у вас сейчас будет время приготовить. Нам нужны сами ароматы, неважно, в пробниках, во флаконах, то есть в любом объеме, да. Слушать можно либо на коже, либо на блоттере, поскольку у нас ароматов всего два, поэтому в нашем случае, если вы с утра ничего не наносили, то можно слушать на запястье, можно нанести прямо на запястье и заслушивать на коже. И туда, и туда. А можно и туда, и на блоттеры. А да, да, да, да, да, а можно и на блоттеры, и на кожу, то есть можно и так, и так, это обогатит. Ваши впечатление это позволит услышать разные грани. Можно будет сравнить, как это звучит на коже, как это звучит на блоттере. А, стакан воды обязательно поскольку нам нужно будет обновлять наши рецепторы, несмотря на то, что всего два аромата, в любом случае стакан воды. А где я свой стакан воды? А вот у меня остался. Там. Ладно, за ним схожу. И э, вдруг э, захотите что-то записать из того, что вам придет, или услышите что-то интересное, э, держите под рукой блокнот и ручку для того, чтобы записать. Таня, Таня в полной боевой готовности. Во все оружие. Да, отлично. Итак, значит, мы с вами будем работать в три этапа. Три этапа у нас с вами будет. Первый этап – это мы просто сделаем небольшое такое разминочное упражнение для того, чтобы разогнать наше воображение. На втором этапе, то есть слушать будем по очереди, будем слушать... Сначала. Что будем слушать? Амальфия или Рио? Амальфия. Амальфи. Амальфи. Амальфи. Да. Амальфи. Сначала будем слушать Амальфию, потом будем слушать Рио. Почему? А, ну, потому, ну, что... потому что Рио ярче, Да, плотнее. Рио. Потому что Рио что? Ну, для ярче, меня тоже нас... плотнее. Да. Плотнее, плотнее, потому что Рио плотнее. Да. Ну, вот плотности, ну, я согласна в последовательности, но насчет того, что Рио плотнее, нет, а Мальфи не, не уступает в плотности, а просто плотность. немножко другие совершенно грани. Ну, а тогда Мальфи Рио. Но почему-то все сошлись в последовательности. Несмотря на то, что они оба достаточно плотные, но в Рио есть ноты, более такие терпкие, восточные, которые могут потом забить Амальфи, скажем так. Ну, Поэтому да. мы начинаем с Амальфи. Какие? Энергичные. энергичные, более энергичные. Более энергичные, да. Друзья мои, я вижу, что кто-то поднимает руки, а вы руки не поднимаете, вы прямо вклиниваетесь в наш разговор. Потому что иначе мы тут будем очень долго с, подня... с поднятыми руками. Спрашивайте, говорите по ходу. Чат, я а, с... прежде... Да. Да. прежде чем началась дегустация, я все-таки хочу уточнить. С, би... с черной крышечкой это амальфия? Потому что вот судя по тому, как рассказывают о нем, я начала уже сомневаться. Все говорят, mm -hmm. что рио плотнее, рио плотнее. А вот... Плотнее все-таки с черной крышечкой аромат. Так они все с черной крышечкой. В смысле с черной крышечкой? Я сейчас про пробники. А, ну я пробники не видела, поэтому не поняла. Покажите, как выглядят пробники. У, а... у нас пробников нет. Мы а, пробники не у нас оригинальные ароматы Так, я сейчас не могу даже эту руку убрать. А, Лен, а, Лен, скажи, пожалуйста, черный и белый, кто из них кто? Я сейчас просто опять боюсь ошибиться и боюсь девочки, неправильно. Девочки, я сама путаюсь в них, не надо Короче, вам нужно купить оригинальные большие флаконы, тогда разберетесь. Просто они до нашей глубинки очень-очень долго идут. Все, поняла. Сейчас, Аня, я... Девочки, пробник, это Рио. Белый пробник, это Рио. А черный пробник это амальтия. Амальти. Белый. Амальти. Белый рио, правильно? Да. Белый рио. Ладно, все, Белый Рио, не, не нашла я у себя тут это, полагаюсь на вас. Гульнаса, это кто-то Москва тасует, да? Да. Все понятно. Итак, давайте тогда начнем с, с маленькой разминочки. Маленькая разминочка, она в чем будет выражаться? Значит, я буду вам называть какие-то общеизвестные, вещи, явления или, ну, то есть, что-то существительное. Ваша задача накидать характеристик к этому явлению, то есть прилагательных. Понятно, да? Ну, давайте а, начнем, поймем. Давайте начнем, да. Например, кофе. Кофе какой? Ароматный, ароматный. Горячий. Сперткий. Еще? Горький. был звон... Какое задание? Гульнац, можно быстренько повторить? А, накидываем эпитеты к словам. Слово кофе. А, кофе. Угу, угу, угу. Долго Свеже не записали. Первое, что Свеже приходит в Бодрящий. Бодрящий. <свят> Утренний. Утренний. Еще. Любимый. Любимый. Сливочный, если. Сливочный. Да. Хорошо. А, хлеб. Хрустящий, мягкий. <свят> теплый. <свят> теплый, да. Домашний. Я mm. пеку хлеб Бьюный. ржаной. <смех> угу. а, так зима холодная, Порозная. холодная, скрипучая, <смех> мягкая, а, радостная, нежная. А, нежная, да. Не тянет интернет, только вот, ага. Роза. иногда долгожданная иногда надоедливая хорошо роза нежная ароматная Пятая. многогранная благородная. благородная колючая бархатная да. угу. так хорошо ну и давайте последняя весна, поскольку у нас весна на улице. Солнечная, ясная. Молодая. Зеленая. Угу. Веселая, свежая. Да. Ну, э, так, так, Ароматная. ароматная. Радостная. Радостная. Отлично. Так, ну что, теперь значит, что делаем? Теперь давайте нанесем ароматы. Сейчас я расскажу, что мы будем, как будем слушать. Но прежде чем мы расскажу, вернее, пока я буду рассказывать, наносите, чтобы ароматы немножко раскрылись, чтобы у нас выветрилась первая нота со спиртом, не совсем первая нота, а именно вот спиртовая, да. Наносите на блотеры, наносите на кожу. Приготовим то, что мы с вами будем заслушивать. Сейчас Главное не перепутать. А то будем с вами опять. Что на правой, что на левой. Хорошо, если... что у нас только два новых аромата. <с Пока. Да, да, да. Да, да, да. Вот. Значит, будем слушать мы с вами в два этапа. Так же, как мы это делали на курсе. Первый этап. Это наша задача дать как минимум три характеристики, которые вам приходят в ассоциации с этим ароматом. То есть три слова, которые наиболее ярко характеризуют этот аромат. Вот, сейчас я думаю, что начинаем мы с вами с амальфи, да? Да. Начинаем с амальфи. Начинаем слушать Амальфи. Как вкусно, господи. Нереально Это даже вообще вот настолько, что я не знаю, как это получилось. Это очень вкусно. Так, ну что, три пить это для Амальфи. Если есть больше, накидывайте больше. Если а, меньше приходит, а, пусть будет меньше. То есть что, что есть? Так интересно, позавчера он пах совсем по-другому. Но это коронавирусный нос может обманывать, конечно. Может. Коронавирусный нос все может. Мне вначале вроде бы Рио нравился, а сейчас, мне кажется, безумно нравятся именно Вальхи. Ой, прям такой аромат. Угу. Умиротворение. А, умиротворяющий. Так, еще. Чарующий. Чарующий. Так. Чарующий. Притягательный у меня по, по, по, так родилось. Угу. Не, невозможно оторваться. Согласна, стане умиротворяющий. Угу. Угу. Уютный уютный Ты угу. меня строго сдержанный сдержанный строгий сдержанный элегантный элегантный угу. поднимающий настроение но я слова не нашла одно угу. Угу. прям чарующий <связывающий> завораживающий загадочный загадочный <связывающий> солнечный Солнечный, теплый. Причем, теплый. причем солнечный, знаете, не яркое солнце, а такой, как бы вот через, а, через матовая Матовое. Рассеивающийся да? свет. Ну, солнечно, да, вот такой, ну да, матовый. Ага. заката. Да, да, да. Теплый обвалаки. Теплый обволакивающий. А, и все-таки, наверное, такой загадочный. Загадочный. Это аромат, который не открывается сразу, он, а, так сказать, действительно, вот это вот вуаль, а, вот это вот солнечный свет, который, да, вот рассеивает вот слегка такой и а, многообещающий, вот что-то будет впоследствии, после того, как снимется вуаль. Предвосхищающий. Да. да. Угу. Интригующий. Интригующий. У меня осталось из того, что вы не назвали, это бархатный, бархатный горько-сладкий, да, горько дымноземляной. дымно-земляной, дымно-земляной, но я да. бы сказала слегка еще, знаете, вот такая припыленная пудра. Угу. Припыленный, но он, он явно припыленный, да. Припыленная пудра, именно вот легкая, вот альдегида, но припыленная слегка. Угу. Да, это прям действительно чувствуется. Угу. Угу. Причем это действительно это игра красок, Грустный. гармонии и умиротворения. Здесь как, он как бы 5D, такой некий там 3D, да, то есть невозможно а. что-то одно. А именно краски, это одно этот цвет, да. Гармония внутренняя душевная, умиротворение именно этого вот духовного. Вот, объединяет, вот, наверное, все, все три сущности, личности. Очень гармоничный, да. А какого цвета аромат, как думаете? А, пыльная роза. Угу. Бордовый. Угу. Фиолетовый для меня. Угу. У меня такая, сначала как бы мне казалось что такой дымно-розовый, а все-таки сейчас больше зеленый. Угу. У меня серо-древесно-томная зелень. Зелень? Ну и древесность, и томная зелень, и что-то такое, и сиренево-фиолетовое. Ну вообще. Много красок. Ну вот я вот сейчас слушаю, да, дальше действительно пыльная роза, которая плавно переходит, вот, наверное, что-то а, в мох, потом кора, и вот как бы плавно спускается да, на землю, потом даже может быть какая-то земля и какое-то, знаете, вот такое что-то пепельное такое, вот, вот, все это такое вот настолько вуальное, настолько вот такое действительно вот мистическое, это вообще… И в то же время несущий позитив, радость, потому что вот здесь есть нота цикламена, я причем ярко чувствую, ну, я просто знаю этот цветок с детства. И когда я посмотрела, что это аромат, он, во-первых, избавляет от негатива, он нормализует сон в нужных пропорциях, и аромат, который несет гордость и самоуважение, аромат, который действительно дает статусность. У меня, что касается цвета, у меня это матовое золото. Ого, Ого у кого звонок? У кого гости? Клиент пришел. Какое золото нас? Матовое. Матовое. Матовое. Матовое. Матовое. Да, да, да, матовое. Ну вот видишь, да, у каждого свои ассоциации, вот свое видение, конечно, в зависимости от нашей альфакторной факторной насмотренности. Да. Так, хорошо, идем дальше. Второй этап, мы с вами рисуем образ. Рисуем да. образ женщины или мужчины, которые могут носить этот аромат. Какие они? Какие у них качества характера? То есть, что, что их отличает? То есть, чем они, может быть, занимаются? То есть какой-то их вид деятельности, чем это отличает, сказала, да, то есть для какого события этот аромат, да, то есть куда можно носить этот аромат, для какого времени года, сезона, суток этот аромат, какие эмоции он вызывает, какое впечатление производит на окружающих и какое влияние оказывает на того, кто носит этот аромат. И последний вопрос, который у нас с вами будет, это какое место в парфюмерном гардеробе мы можем отвести этому аромату? На первое. Много сразу вопросов. весь список, начнем с первого. Я просто накидала вам вопросы, которые собирают образ аромата. Вот что Хочу поделиться, так интересно, что как раз мы нашему консультанту унесли очень торжественно, очень, так, действительно, прям шоу сделали с этих ароматов, но человек, который этого продукта никогда не использовал, хотя наших ароматов много. Конечно, я там, действительно, но единственное, что не разрешила, снимать, потому что, ну, вечером немножко другая, не, не, не фотогеничны были, вот, и когда она все это слушала, действительно таких ароматов не было никогда, и она говорит, а что же мне теперь делать с остальными ароматами ламбре, то есть, понятно, сейчас они на первом месте, я говорю, ну как, это же гардероб, у тебя же есть какие-то вечерние наряды, у тебя есть элементарно домашние любимые вещи, да, на работу, это же гардероб, но это было нечто, хочу сказать, как важно преподнести вот этими, этими фразами, словами, да, и человек реально, первая реакция Рио, вот как-то так, ну, когда я стала раз, рассказывать, что, как, она, и все, вот, и мы уже определили, для каких результатов, ну, будем говорить, да, для каких случаев, для коррекции, что надо сделать, но настолько интересно, как вот преподносишь аромат, это вообще, что остальные коррекции делать? <с> Так что вот. Так, ну что, давайте возвращаемся. Амальский да. образ. Для кого этот аромат? Для какого случая этот аромат? Какие эмоции он вызывает? Какое впечатление производит? Какое влияние оказывает? Куда носить? Когда носить? Вот это, для меня это женский аромат, для женщины, которая в натуральных мехах, шелках, золоте, в перьев, ну и, соответственно, носить туда, куда в таком образе приходят. Ну, да, видите, насколько каждый, Но ну, если такую девушку видеть, это елка, от нее шарахаться уже можно. Ну, у разное состояние, да-да-да. Вот каждый просто говорит. образ. В моем, ну, в моем понимании, это современный образ, это вот современный абсолютно, потому что, вот этими нотами, мне кажется, пропитаны сегодня все, все элитные ароматы, да, какие-то вот нотки вот эти вот, вот этой вот припыленности, так сказать, да, но это современно, однозначно, это уверенная, причем эта женщина этот аромат у нее, она в этом аромате может находиться как в рабочей обстановке, потому что он структурирует лично лично меня носителя, да, и он что самое главное, он дает вот убирает границу взаимоотношения то есть какой-то напряг, какой-то негатив, uh -huh. он вот такой аромат, который располагает. Вот своей uh -huh. пыльностью вот этой уальности он закрывает острые камни, вот эти острые, может быть, углы в отношениях. Uh -huh. И в то же время он дает правообладательнице именно вот чувство уверенности, да, вот что-то такой, и в то же время крутости, сдержанности, благородства. Uh -huh. Спасибо, Таня. Передаем слово дальше. Я, знаете, я хочу сказать, девочки, можно? Э, вот э, то, что сейчас сказали, два совершенно, как бы, похоже, разных, да, образа разных женщин. Но я бы хотела добавить, что, и, и вот, как Татьяна сказала, да, что вот эти все качества, и, вторая девушка, как зовут? Анна. Анна, да, Аня Матвеева. И либо это такая женщина, и либо она таковой хочет быть. Вот знаете, вот просто у меня уже вчера примеряли эти ароматы, они женщины на самом деле, по сути, вот я хотела бы быть такой в определенный момент жизни, да, и наношу этот аромат, и я так себя чувствую, но пока еще этого у меня не было. Вот, то есть аромат вот именно помогает себя так именно чувствовать. Так а это как, Наталья? Так это как? Ну вот, допустим, я надеваю этот аромат, и, допустим, я ощущаю себя уверенной, что я в таком, таком как бы, в обществе, в котором вот такие, да, мы такие роскошные, в буа, в дорогих нарядах, в шелках, они там, значит, присутствуют, и я захожу в том образе, какой у меня есть, ну, соответственно, да, но я чувствую на, на одном уровне себя вместе с ними, вот, uh -huh. потому что у меня, для меня это важно, чтобы моя была уверена, что я могла выйти в то общество, ну, как сказать, где уверенные, как сказать, успешные люди, Интересно. которые могут себе позволить дорого выглядеть, на дорогих автомобилях ездить, да, и я в этом аромате себя буду в этом обществе чувствовать уверенно. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Спасибо, Наталья, спасибо. Ну, я хочу еще тоже добавить, потому что в любом случае, конечно, каждый видит, как видит, да, этот аромат, но я хочу сказать, что здесь не обязательно, знаете, вот, вот эти вот, ну как сказать-то, вот прям, Супер, супер там дорогие какие-то вещи и так далее. Это может быть деловой костюм сдержанный и этот аромат, который и, и малословие, да, то есть когда ты можешь транслировать даже своим ароматом, сдержанным внешним видом, ну, конечно, там не, не сарафане там каком-то там домашнем, ну, к примеру, да, вот, и а, ты здесь аромат сделает гораздо больше за тебя, в зависимости от ситуации, в какой ситуации ты находишься, да, в этом обществе, там, в среднем, то, то есть тебе будет комфортно, и ты будешь свой среди чужих, вот как. Угу. Тань, спасибо, давай дадим слово всем остальным тоже. Девочки, можно я включусь? Давай. Давай. Вот я слушаю вас, и, да, возможно, это женский аромат. Я в нем вижу мужчину. Отлично. Вот мужчина. Вот мужчина. Если Рио, там совсем другая история, а Мальфи, для меня это мужчина. Это вот такой сдержанный, вот именно такой импозантный такой, это мужественная классика. Это элегантный профиль. Это мужчина, за которым вот пойдешь на край света. Он такой спокойный, знающий себе вот какую-то цену, да? вот, он как бы повидал жизнь, что ли. Вот, и вот такой мужчина представляется, с таким мужчиной хочется, ну, может быть, у всех, я говорю, картинка мира своя, да. Но я посмотрела в описании, какие ингредиенты уходят, и почитала в интернете, именно вот, что эти ингредиенты дают парфюму. Да? То есть, когда парфюм создает, <Съя> какую-то историю да, аромата все равно же туда вот компоненты как ингредиенты накладываются именно такие, чтобы вот этот аромат изучал и транслировал миру обладатели да. и там вот 12 компонентов и они все ну, это самые важные компоненты нам никто не скажет всю формулу да -да. но да -да. это самые важные компоненты которые они вот именно мужскую вот эту мужскую как это? Энергетику. энергетику нам несут да женщины да можно почему у нас аромат унисекс нам представлено как унисекс мы можем предлагать и женщинам но тогда женщина должна быть тоже вот такая знаете вот какой-то стержень свой немецкий мужской да у нас очень много таких женщин сейчас у нас жизнь такая что очень много женщин окружают которые вот и, и... Как говорится, все решат и мужские дела, и женские. Но больше я вижу в Амальфе мужчину. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо, Лена, большое. Ну, вот, дополняя, я не могу молчать, извините. Это мой воздух. Вот я согласна тоже с Леной, конечно, интересно мужской, потому что я сейчас протестировала все-таки на своих мужчинах. А, да, ну, более-менее готовятся они. И здесь, смотрите, здесь такая интрига парфюмера заложена изначально. Вот амбра и мускус, да, ветер, а вирджинский кедр. Это вот в нотах шлейфовых последних. То есть это же такая провокация, потому что обычно а, мускус это добавляется для привлечения. Ну, короче, мускус это получается мужской, да, амбра женский наоборот. А здесь все, все суммарно, все собрано. И действительно, Лена сказала, что женщины, у которых стержень, но ну, я немножечко хотела подобавить, то, что для корректировки в наше время особенно нужно действительно какую-то э, структурированность. Да? Вот не то, что там женщина носит та, которая. А для того, чтобы стать чуть-чуть собранной, да, вот такой, возможно, такой, в мобилизации такой, вот он может как корректировку внести мужским качествам. А так согласна, конечно, Лен, с тобой. Uh -huh. Спасибо. Оль, не слышно тебе что-то, ага, что-то звук какой-то глухой. Да, Ольчка, а не слышно. слышно? Говори, говори. Слышно меня, слышно сейчас? Сейчас. Да, куда-нибудь поближе к микрофону, попробуй. Вот прям возле микрофона я уж, да, куда-нибудь ближе, да. Говорить. Слышно? Слышно? Да. Значит, это аромат спокойной уверенности. неважно мужчины или женщины, но уверенность такая не напористая, наглая, а спокойная. Действительно, уверенность в себе как профессионала, далее Лена человека ну, какая-то мудрость какая-то мудрость и а, даже для меня это аромат ну он я не могу сказать что он такой романтичный ну для меня не романтичный для меня он старей профессиональный эм, эм, экспертный э, э, и, но в то же время я вполне допускаю для себя этот аромат, если я дома, если я под пледом, вот говорили мы, что он уютный, могу читать книжку, смотреть доброе кино, вот такой вот располагающий, располагающий аромат-коммуникатор, в силу того, что он вот вуальный такой, снимает острые грани и углы, и вот поэтому вот да, для коммуникации для э, переговоров, подписания договоров. Uh -huh. Переговорный. Uh -huh. <связывая> а я вот думаю, что это все-таки мое мнение, я бы одела бы его под вечернее платье. Вот. Он хорош-хорош для вечернего платья тоже. <связывая> да, <связывая> да. Вот. Надежда, Побудите подключайте видео. видео, я хочу вас видеть. Да я такая старая, мне даже это подключаться вроде бы как бы в это, Так, Надежда, это что такое? Кто вам сказал, что вы старая? Ну-ка, ну-ка. Это конечно, интересно. действительно, я бы вот под вечернее платье бы одела. Я вот слушала-слушала, я не могу прям такие тонкости, как вы говорите, уметь говорить. Но все же вот, мое личное мнение, я бы лично я, конечно, на повседневную, наверное, я бы не стала бы пользоваться повседневно. А вот с каким-то таким дорогим платьем, каким-то дорогим такими косметикой. И я бы под вечернее платье, конечно, бы пользовалась этими духами. Угу. Это мне нравится. Вот я думала, все мне Рио больше нравится, а сегодня почему-то действительно мне Мальфия кажется намного-намного интереснее. Надежда, мы еще Смотрите. про Рио не говорим. Да-да-да, да, мы сейчас ее. все Рио послушаем. Может быть, конечно. Оль, есть да. еще что добавить? Тебя а то перебили это на полусловие. все, все, все, все. Все, спасибо. Мне еще получаешь какое-то умиротворение. Mm -hmm. Да. Да. Это такая спокойная, спокойная, такая расслабленная и расслабляющая. знаешь? <tribes> Нет. Как вот, есть такая вот уверенность, как есть такая энергия, как Кока-Кола, например, такая взрывная, а вода в стакане или озеро, вода вот такая вот, которая чтобы удержать его нужно скала, вот такая mm -hmm. спокойная, как вода. Ну, в этом аромате очень много природных компонентов земляных, Здесь идет и ветивер, и вирджинский кедр. То есть вот, вот это и дает вот эта смолистость, вот это вот умиротворенность, спокойствие какое-то. Приземленность. Mm -hmm. Вот он именно дымно землянистый такой какой-то. Но это в конечных нотах, в первых нотках да, он такой какой-то прямо вот будоражущий, будоражущий mm -hmm. такой, а потом так успокаивает и такой становится вот прямо. Вот именно вот эта вот статусность, mm -hmm. вот это Ближе к корням. Да. да. И именно вот, вот из того, что я слышу в этом аромате, для меня это, во-первых, аромат силы. Вот, наверное, потому что очень много земляного, очень много такого вот, на, на то, на что можно опереться. И yeah. человек, который носит этот аромат, это человек, на которого можно опереться. Он действительно, как вы говорите... Очень такой поживший, познавший жизнь, уверенный, спокойный, и, наверное, к этим людям. Эти люди живут под девизом: тот, кто понял жизнь, тот не спешит. Вот. И он и женский и мужской, потому что сила, присущая и женщинам и мужчинам, абсолютно. Здесь нет какой-то половой принадлежности, называется, да? Мужчину он будет делать более мужественным, женщину он будет делать Королев, именно, королевой, королевой, женственной в ее женской силе, то есть в любом случае это аромат про силу, про уверенность, про достоинство, про вот, человек, который несет себя на высоте и когда мы спорим о том это для работы или для отдыха там или для выхода куда-то да то есть для меня это эксперт на отдыхе что называется это человек это профессионал может быть на выходе куда-то вышел может быть он на отдыхе да то есть а он не в какой-то фазе, где он там работает очень активно, напряженно, целеустремленно, да? да, а, скорее всего, это момент, когда он позволил себе немножко расслабиться. И у меня такая возникла ассоциация с животным. Да? То есть для меня это скорее такая пантера. Очень красивое, изящная, но при этом очень мощное животное. Или еще да, пара. Про животное мы как-то не, не думали. думали. Если на животных переходить, то это может быть пара лев и львица. Лев и львица, У да. меня тоже больше лев. Вот uh -huh. uh -huh. Так, ну что, место в парфюмерном гардеробе, куда мы его носим? Ну, я думаю, для корректировки э можно наносить его как дневной. Угу. Uh -huh. Для уверенности, для ну, рабочей, на, на работу, дневной. А, ну, кому-то, кому может быть, и как вечер, как вечерний. К, собственно, кому как откликается. Если, допустим, откликается, вот можешь носить, потому что кто-то может ходить а, и в деловом костюме всегда, а кому-то комфортно в трикотажных вещах. Угу. Смотря какая-то да, у клиента, вот же, вот у меня иногда спрашивают, надо мужчине в возрасте, он такой вот элегантный, он такой, и сразу картинка рисуется, а мальчик? Угу. Смотря какой и запрос и у, у клиента, что конечно. он хочет, да, или у меня был такой вот, у меня сейчас вспоминается, у меня был такой запрос у девушки, говорит, а, меня на работе все время как-то серьезно не воспринимают, все, ну я такая, да, вот какая-то может быть ветрена, все тихи, ха-ха, и мне вот хочется, чтобы у меня уже на работе ну, начали воспринимать угу. серьезно, я, угу. пожалуйста, вот, то есть как бы, Аромат, он будет, во-первых, и уже окружению настраивать тебя, что говорить о том, что ты серьезная девушка, и ее будет настраивать вот на этот деловой лад, uh -huh. на, на серьезность какую-то, если даже ты все время любишь там шутить, смеяться, то этот аромат уже просто будет даже тебя настраивать на серьезные, на серьезные идеи рабочие. Угу. А, ну, смотрите, тогда пойдем методом исключения. Я думаю, что это аромат явно не для спорта. Нет, нет, если только это не силовые виды спорта. Да нет, нет. А, дальше. Это, скорее всего, аромат не для невесты. Нет. Вот, это такой. Это, скорее всего, аромат не для первого свидания. Ну да, потому что он убежит сразу да, он я не потяну ее. Да. И что еще методом исключения можем исключить, чтобы было понятно вообще, что остается? Ну, как ты думаешь, на релакс? Гринас, как ты думаешь, на релакс он может пойти в каких-то обстоятельствах? На релакс может пойти, он, в принципе, расслабляет, а на релакс для сильных. И релакс для... Вот, вот Лена правильно сказала. То есть если девушка такая воздушная, вся такая вот прямо вот ну прямо воздух- воздух, да, что называется, и легкая, беззаботная, то есть этот аромат он приземляет, он придает, он как бы тебя ставит на ноги. И если тебе нужно такое состояние, воздушное, летающее и так далее, и тебе нужен такой релакс, да, то это не тот аромат, который тебя ведет в это состояние. Если тебе нужно Приземлиться, если тебе нужно укорениться и вот такое умиротворение получить, тогда да. Ну, я думаю, аромат для вот как переосмысления какого-то, да, вот для, для самопогружения, для, потому что вот эти, опять же, возвращаясь циклонина, они именно да. влекут в размышление о себе, вот, о самоуверенности, о да. самооценке, вот, вот, погружение в себя. Согласен. да, аромат скорее, который тебя будет поворачивать вовнутрь, в себя. Угу. Так, что, есть еще что добавить по аромату? По-моему, очень много сказать. Какое время года. Я думаю, что во все времена года можно его носить. Он будет уместен даже, наверное, летом. Ну, летом вечер, летом не жара, конечно. А. Угу, да. Но вот вечер. А мы еще не знаем, как он себя поведет летом. А, ну, проверим, конечно. Проверим, это, да, это да, ну, по ощущениям, по, да, по ощущениям, что на, при очень высокой температуре на солнце это будет очень тяжело. Вот, поэтому посмотрим, летом проверим. Так, ну, что? ну, сейчас в межсезонье хорошо. В межсезонье шикарно просто. Ну, у нас Итак, сегодня мороз еще 15 градусов, а сегодня тоже хорошо. <свет> солнце в мороз, мне кажется, вот в этом сочетании этот аромат просто вот будет играть. Теплую, теплую осень. Теплую осень, да, да, да, да, да. Осенью он будет согревать. Он будет, да, а, да, от, да. Он будет просто отогревать. Ну что, переходим к следующему аромату. Да, переходим, мой любимый Рио. Пьем, пьем воды. Берем второй блоттер. Так, вы-то пьете, а я тоже хочу. Ну и начинаем. А, три эпитета, три характеристики. Вот куда плотно сделать сейчас? О, Уже сейчас. пошли ноты следующие. Пион, вот это вот, да? Средняя нота. Угу. Солнце, скорость, угу. свежесть, да, и свежесть и, да, да, и пионы тоже чувствуются, да. угу. Необычный, многоликий, угу. богатый, шикарный, шлейфовый. Угу. Как будто приглашает, открывает двери, и приглашает в какое-то интересное событие, причем такой, какой-то манки. Вот здесь я, я лично динамики такого драйва не чувствую, хоть это, да, и что для меня это такая какая-то, знаете, степенность. В то же время мягкое благородство, степенность и вот предвкушение чего-то величественного. Свежесть есть. Угу. Угу. Наталья, Оля радостный, ну, Оль, не слышно ну, тебя было Все, радостный счастливый радостный ну, такая, счастливый, ага. Для, для меня какая-то загадочная экзотичность, почему заставила прислушаться и да ожидание какого-то чего-то нового. Вот, погружение в какую-то атмосферу, доселе неизведанную. Ну неизвед, да, что-то вот такое предвкушение. Угу. Так, у меня из эпитетов «яркий», «взрывной», «оптимистичный», «жизнерадостный», «пронзительный», «блистательный», «громкий». Я бы еще добавила «чувственный». Чувственный. Угу. Ну вот, ты сказала жизнерадостный, я в этом жизнеутверждающий, он жизнеутверждающий, дает больше да, да, жизни, прям настоятельно, да, да. живи. Да. Жизнеутверждающий, согласна, больше подходит, чем жизнерадостный, потому что здесь тоже очень много силы, и а, я такое, такое сравнение привела, как это аромат стрела. В нем есть какая-то динамика, но я, по крайней мере, слышу. Аромат Он будет... Напор. Напор движения вперед. Uh -huh, uh -huh. Вот Напористый. Вчера, когда под, вчера, когда подбирали, да, вот с, э, я девушке когда сказала, вот именно Рио, когда тебе нужно, чтобы твоя семья а, к тебе отнесла, то есть, как сказать, привлечь внимание и вот, ну, как сказать, сказать так, знаете, так, Тихо, но без слов, без слов, потому что там мужчины, иногда мужчины, они же управляют тем вокруг, когда одна женщина среди мужчин сложно, а здесь просто сказать, вот, вот все, вот, вот это дело, этот аромат, как ты сказала, стрела, действительно, привлечь внимание. Угу. Так, хорошо, переходим к образу. Какая она или он? Это он. В одежде из натуральных белых тканей едет в машине без крыши по какому-то побережью солнечному. Угу. Не поняла, он или она не расслышал? Он, он, он за рулем, а -а -а. в руке. Угу. Да, я бы тоже сказала, что это он. Да, более такой свежий, такой, это, наверное, больше мужчинам подходит. Угу. Угу. И а, именно мужчине. Летом, да, да, да, Ему и... кстати понравилось. Такое. Угу. Аромат, ну, мужчинам, аромат. да, мужчинам он нравится. Я да, тоже тестировала, уже так хитро-хитро подошла к, к сыновьям. В общем-то, понравился этот аромат. но ну, я не знаю, но мне сложно мужчину представить этого. Хотя он звучит красиво. Вот в последних нотах, когда мы тестировали, там вот именно открывается, хоть здесь не указаны нота, да, вот через сутки на моей коже там я услышала запах табака, вот причем такие легкие и очень дорогие, да, вот запах mm -hmm. такой древесности, вот это вот именно э, сдержанность статусности и вот, наверное, силы вот этой мужской, сказать. ну потому что там опять же мускус, mm -hmm. mm -hmm. ну благородство, однозначно, mm -hmm. благородство. А, а если женщинам, то под какую-то легкую одежду, это... под шелк, вот что-то такое, uh -huh. мне такая. Uh -huh. Оль, говори, у тебя сегодня созвучно. Ладно, давай. Мне много И энергия это такая, которая придает действительно владельцу такую энергию, что он откроет все двери, он пройдет да. все преграды. Да. Uh -huh. Еще когда вот мы общались первый раз, да, вот суббот, когда мы общались на эфире в пятницу, вот реально эта атмосфера, знаете, вот богатство, роскоши, это такая, знаете, это огромное количество людей, которые достигли успеха, которые они статусные, которые они благородные, они знают, как правильно и при всем при этом они никогда не, не обидят вот нижестоящего. То есть это аромат статуса, богатства, роскоши, денег, достатка, ну, конечно, определенных правил. Угу. Наталья, ты, по-моему, еще не рассказала, как ты видишь этот аромат. Ну, это да. Я вот, допустим, если это женщина, то это женщина тоже, которая уверена в своих, в своих качествах, которая mm -hmm. вот, как бы, она, она может быть сильной, она может быть в то же время мягкой, но уверенность вот в этом в ней присутствует. И даже mm -hmm. если ее и нет, то есть благодаря аромату можно это прочувствовать у себя. Потому что мы вот вчера несколько разного возраста женщин прислушивались к этому аромату и сказали, что я бы раньше, не услышав все об этом аромате, когда мы о нем рассказывали, я бы раньше даже такой, наверное, себе не позволила приобрести, не решилась. А не когда решила. вот нанесли, и насколько оно вот красиво раскрылся женщина уже так, в средних лет, скажем, и постарше. И у всех такая ассоциация, вау, я хочу этот аромат носить. Потому что я чувствую себя в нем уверенно. Вот, uh -huh. вот именно уверенность. Причем, если это мужчина сегодня тоже на себе и э, из двух ароматов, вот, которые показали, он давайте Рио рискну. Сначала он не решался на себя нанести, вот чем Рио и так послушал, ну, вообще-то, да, достойный аромат. Достойный аромат, он сказал. Uh -huh. вот. То есть это вот как раз сразу какие-то качества прям просыпаются благодаря этому аромату. Угу. Вот так. я думаю, мы еще не обратили внимание на то, что оба аромата они могут быть э, family look надо то попробовать есть, да, да, попробовать надо чем не миксом тот и тот то -то, а, допустим, амати на двоих да, и э, вот рио на двоих угу. и второе, еще то, что ну я делилась уже в пятницу, говорила я дегустировала, показывала те ароматы своей клиентки вот, причем женщина, которая любит, она, она любит только классику, это человек военный, 28-й. И я когда пришла, сказала, есть аромат, который превзошел, она, и что, даже мой, говорю, да, да ладно, я говорю, давай посмотрим. Когда посмотрели, конечно, она просто вошла в восторг от а, Рио, вот, и говорит, когда мы проезжали в аэропорту, такой аромат, вот, видимо, не слышали, да? А, около 30 тысяч стоил. Ну, я и так говорю. Ну, говорю, смотрите, 30 тысяч многовато, пополам дели, и будет нормальная цена. Вот. Так что я хочу сказать, что это действительно аромат вот этого. Можно, можно я расскажу о своем любимом Рио? Конечно. Вообще, это моя любовь. Это, это моя любовь. Вот это... Это, да. женский, вот аромат. Вот это, это он женский аромат, он очень ароматный, он, он прям очень... такой вот многоликий, он взрывной, он шикарный, он богатый, он, это королева, женщина-королева, в нем, вот знаете, флер дара, я потом, я потом только, я когда сначала вот наносила оба аромата, ну, а мальчик у меня это мужчина, я сразу сказала на прошлой встрече, а Рио... Это женщина, это женщина, имеющий меньше стержень какой-то свой, да. Она и в то же время как бы, и знает себе цену такая вот величественная, но в то же время она очень женственная. На нее обращают внимание мужчины. Флер даррэш это апельсиновый цветок, который привлекает внимание мужчин. В нем невозможно быть незамеченным. Чмурью это у нас Бразилия, это у нас карнавал, я сначала искала в нем карнавал, но не совсем, он, не совсем там карнавал, там вот какая-то краски мира, что ли, какие-то вот, вот какая-то возвышенность, какая-то вот чудесный такой аромат, я не знаю, вот его прямо, его действительно надо, вот он шлейфовый, его надо целый день вот проживать с ним, да, и сначала в первых нотках, если у нас там идет личи, он свежесть придает. Бергамот, он придает немножко такой э, кислинки, успокоенности немножечко, да, личи, свежесть, ну, как, ну, так, и, и дальше идет персик, От... персик сочный, он такой прямо, Перст, с... его хочется откусить, такой... укусить и вот наслаждаться, да, он такой сладкий, он манящий. Сладкий. У меня эхо какое-то. У вас нормально слышно? Эхо. Эхо, эхо сильное. Сейчас эхо должно сильно. быть хорошо. Давай Лен, продолжай. Почему, почему эхо? Так. Ну и вообще, вот, девочки, я, конечно, готовилась. Да, у меня на пяти листах описание этого аромата. У меня чуть поменьше, у меня на одном. Вообще, я его, знаете, я его сначала вот уже несколько дней слушала, потом вот я села, начала, вот как песня у меня начала писаться. Но я, конечно, еще смотрела э, в интернете, э, какой ингредиент, что дает. И я, я, когда это читала и писала, думаю, да, да, действительно, вот оно, вот оно. Это, это, то есть, иной раз, ну, не хватает у меня, может быть, словарного запаса, именно так сказать, как в интернете написано, да? Но это именно вот я, когда буду писать пост, и, скорее всего, сделаю видео-презентацию об этом аромате. Я вот там это все напишу, потому что, как некоторые говорят, много написано, читать не буду. Я говорю, если мне нравится, я буду читать до конца. Но когда ты все прочтешь, когда ты все это проникнешься, плюс ты его вдыхаешь, этот аромат. И вот это вот, мы же все разные, да, у кого-то глазами восприятие, у кого-то... Так и вдыхаем, и смотрим, читаем, и, соответственно, своя картинка уже складывается. Но однозначно скажу, что Рио – это аромат королевы. Аромат королевы, которая притягивает к себе взгляды не только мужчин, но и женщин. Женщины порой, знаете, с зави завистью, такой, ну, хорошей завистью смотрят на, на женщин, которые с иголочки одеты. Иголочки, представляют себя, да, так это элегантный что уж говорить про мужчин, то есть с таким ароматом мы можем заявлять о себе. То есть прошла женщина, она еще ничего не сказала, но аромат ее уже говорит о ней, какая она. То есть, вот, вот, хотя с таким ароматом ты будешь заявлять миру, что ты. Очень интересная женщина. Ну вот Лена сказала, что королева, да, согласна. То есть я чуть-чуть другую грань затрону, то, что аромат, с которым сбываются все мечты. И когда мы вначале сказали, что именно вот это погружение, как вот вижу, погружение в будоражащую атмосферу праздника, фейерверка, шоу, которым ты будешь пропитан вот этой эйфорией, и вот трепет нам, именно, причем, даже это не то, что там какого-то карнавала, а именно искать вот этот трепет, вот эту эйфорию, праздник жизни ну, буквально в каждом вдохе своей жизни, что называется. Вот. И действительно, это наивысшая точка свободы, эмоций, радости, любви к жизни, опять же, возвращаясь к тому, что сегодня это настолько важно. Вот капелька этих духов, да, чтобы вернуться к, к этой жизнеотверждению, а, вот к уверенности, вот, к некому такому, вот какому-то кокану защиты, mm -hmm. к Этому человеку хочется тянуться, потому что он поделится этой силой жизни. Mm -hmm. Спасибо, Тань. Все выделились, ни у кого ничего не осталось. Мне Конечно. кажется, ароматы вообще космического формата. А ароматы космические, я с тобой вообще абсолютно согласна. Для меня Рио, это действительно это пьедестальный аромат. Это аромат вот, первого места, что называется. Да? Вот так пахнет победа. Так пахнет, когда ты что-то достигаешь, когда ты что-то получаешь. И поэтому мы здесь слышим и целеустремленность, мы слышим здесь исполнение всех своих желаний, исполнение и причем оно не просто как-то непонятно как исполняется, ты сама берешь жизнь в свои руки и исполняешь. Батарейка садится. И <связывая> это аромат, опять-таки, силы, это аромат энергии, но если в Амальфе это аромат такой, как бы вот он во мне, я его держу, и он у меня, эта сила у меня есть, и я ее несу. Здесь это... Я готова этим делиться, у меня этого настолько много, что я готова этим делиться и я могу вынести не только себя, но еще огромное количество себя вокруг и неважно это женщина или это мужчина, это вообще не имеет никакого значения, это человек, который простирает свое внимание, свое влияние очень далеко вовне и когда мы говорим о том, что здесь вот такое вот буйство красок, и это буйство красок во мне, это проявление моей, моего жизнелюбия, это проявление того, что я с жадностью впитываю любые все эмоции, которые есть вокруг, я впитываю эту жизнь, я жадно живу со страстью, в нем есть страсть, и мне абсолютно все равно, что думают по этому поводу все вокруг. Вообще вот абсолютно все равно, потому что я свою жизнь так вижу, и я ее живу. В полной грудью, дышу полной грудью и делаю все, что считаю нужным в этой жизни. Вот, поэтому вот аромат такой вот а, а, а, простирающейся силы. Лен, выключай микробанку. Я еще его сравниваю, знаете, у меня такое прям сравнение женщина-река. Вот да. река, она то спокойная, умиротворенная, знающая такая, куда плывет, то она буйная такая, вся такая. То есть вот характер такой у нее вот, многогранный. Он, вот, mm -hmm. и, и она вот хозяйка, да, женщина-река, она хозяйка. она Вот как она захочет в этой жизни э, жить и чтобы ее воспринимали. Вот, этот аромат, вот обо всем об этом. То есть я в нем настолько уверена, мне в нем настолько комфортно. Я могу быть и яркой, харизматичной, и могу быть спокойной, женственной. В этом загадка женщины. Интересно, Увидела, что присоединилась. Слышно меня, девочки? Да, да, да. Слышно меня? Да, да, да. Присоединилась. Присоединилась Лена Рукомичева моя. Лена сказала про хозяйку. Лена Степаненко сказала про хозяйку. Лена Рукомичева, когда она услышала этот аромат, она в него влюбилась безоговорочно. У Лены на электронной почте никнейм не хозяюшка. А вообще, аромат еще, чтобы дополнить: фейерверк, фейерверк. И фонтан эмоций и брызг, что готова делиться брызги шампанского вот просто буду разбрызгивать свою радость свое удовольствие на всех окружающих только подходите совсем да я как раз хотела добавить вот Елена сказала про реку про поток то есть это женщина или там мужчина вовлекающая свой поток свое движение окружающих да, да, да, да. И у меня сейчас родилась ассоциация. Если Альмальфи это озеро или, например, там океан, ну что-то такое, а вот а, Рио это все-таки река. То есть это то, что движется, это то, что движется гораздо быстрее. Получается тогда Альмальфи это все равно утверждение и наполнение себя силой. Все, ну хоть она и силы все-таки больше наполнение себя, а да. Рио, это уже когда напомнился, и, ну вот, делишься а, этой. Да, да, да. да. Я ну, абсолютно так... хорошая метафора, прекрасная, да. Да. Ну что, девочки? О, еще поделись... Подел да. Я проделала лайринг, да, помните, мы кто это делал. Я, значит, сверху распылила Рио. А на запястье, на локтевые сгибы нанесла Амальфи. И когда я просто уже забыла, что на мне нанесено, я в движении в шлейфе ловила эту комбинацию ароматов. И вот скажу вам, вот просто что-то йокало внутри. Даже я не, мне сложно описать мои ощущения, но это было действительно вот какое-то счастье. Вот какое-то вот здесь вот в центре груди прям... Ух, вот захватывала дух, да, вот так, mm -hmm. такие ощущения. Оля, я тоже соединяла. Это незабываемые такие ощущения, вот это ходишь, это хочется что-то творить, хочется что-то делать, хочется жить, хочется, а потом так где-то опять телевизор включишь, а события, ам, война и неохота телевизор смотреть. Потому Чуть что хочется жить, хочется... Творить и хочется нести вот эти ароматы, действительно встречаться с людьми и нести эту философию, эту историю нашу, новые истории, приключения ламбре, как вирус будем разносить в мир наши классные ароматы. Да. Ой, это тот вирус именно, который надо нести. Это, это, х, это хороший вирус, который надо распространять. А микрон сменяется нотасом. Новый штамп. Официальное да. заявление. Отлично. Все, у нас теперь есть новый штам ноут. У него да. есть два подвида на данный момент. Кто еще не заболел срочно к нам? Да, да, да, да, да. Готовы заражать. Да. Ладно, отлично. Попробуем еще Family лук. Надо попробовать действительно поносить это в паре. Я думаю, что должно получиться отлично. Вообще должно получиться очень хорошо. Пробуем. Ну что, девочки, давайте тогда завершаем нашу встречу. Спасибо огромное за ваше участие, за ваши эмоции, за ваше видение. Я получила огромное удовольствие. Надеюсь, вы тоже. Мы тоже. Нашего совместного... Спасибо всем. Девочки, спасибо всем. Вместе мы... Сила. Константину Палычу особая благодарность за то, что вот это вот родилось в нем, и он дал этому жизни, он забеременел этим, <сíck> <сíck> родил, и слава Богу, сейчас действительно будем, я думаю, в самое важное время нужен продукт. А мы сейчас будем воспитывать и, как это, культивировать и дальше вести. да, да, да. да. Хорошо, еще раз всех поздравляю с наступающим праздником. 8 марта, и желаю вам счастья, еще раз желаю просто счастья. Спасибо. Спасибо. Да, Спасибо, всем хорошего дня, и до скорых встреч, всем пока. Всем пока, пока. пока. пока. пока. Угу.